Всем привет! Меня зовут Джон Махони. Я из Канады, и это моя жена. Ева Махони, и я из России. Мы авторы канала «Джон и Ева», и очень любим путешествовать. Мы совершили автостопом кругосветное путешествие длиной два с половиной года. И Декатлон нас попросил подвечать на некоторые вопросы, которые нам часто задают про спорт и путешествия. Сегодняшний вопрос о моей родной стране, о Канаде. Какой любимый спорт у канадцев? Есть два официальных национальных вида спорта в Канаде. Летний вид спорта – это лакросс, и зимний вид спорта – это хоккей с шайбой. Вообще, Канада считается родиной современного хоккея с шайбой. Хоккей изображен у нас на купюрах, хоккей изображен у нас в паспорте. Я помню, как мой папа всегда смотрел хоккей по телевизору. И, в принципе, до сих пор он смотрит хоккей по телевизору. И один из первых подарков, которые я помню, которые я получил вообще в жизни, это была экипировка для вратаря. И я играл со сосед, соседскими детьми в хоккей на дороге, прям на улице. И это прямо классическая, типичная канадская картина. Дети все играют в хоккей на улице и иногда подъезжают, конечно, машины. И когда машина подъезжает, все кричат «Машина!» и убираем ворота. И потом машина проезжает, и затаскиваем обратно ворота. Надо сказать, что я никогда не играл прям в организованной команде по хоккею, но хоккей всегда играл какую-то роль в моей жизни, и я думаю, что играет а, какую-то роль практически в жизни любого канадца. Это очень сложно передать, насколько канадцы любят хоккей, потому что в России, в принципе, нет такого аналога, такого вида спорта. Эм, как бы, которые любят нас только в России. Самый популярный вид спорта в России – это футбол. И согласно статистике Росспорта, один человек из 94 в России играет в футбол в какой-то секции или команде. Да. По сравнению, в Канаде один из 58 канадцев играет в хоккей прямо, ну, в команде, серьезно. Вот. Канадцы вообще представляют больше одной трети всех хоккеистов в мире. И в Канаде находится больше половины всех катков в мире. Для сравнения, в России 419 скрытых арен, а в Канаде 3300. То есть в Канаде почти 8 раз больше крытых катков, чем в России, хотя население Канады почти в 4 раза меньше э, населения России. В НХЛ, например, почти 80% команд находится в США, но все-таки почти половина игроков канадцы. Конечно, на всех этих игроков есть и зрители, и если взять, например, прошедший сезон НХЛ то 68 канадцев смотрели хотя бы одну часть плей-оффа. Для сравнения я поискал какие самые рекордные спортивные трансляции в России и в Канаде. Я нашел, что в России это была игра Россия-Испания по футболу на чемпионате Европы 2008 года, когда 25 населения в России смотрело эту трансляцию. Но для сравнения, вот. В Канаде рекордная трансляция была по хоккею, конечно же. Канада против США на Олимпиаде 2010 года, когда 77,6% канадцев смотрели вот эту финальную игру. Так что это просто две несравнимые цифры. Канадцы очень любят хоккей. Любимый спорт у канадцев это однозначно хоккей. Это все на сегодня. Пока все с нашими ответами на вопросы. Но мы, я думаю, обязательно с вами еще где-нибудь увидимся. Но пока. До скорой встречи. До свидания. Пока.